Если у вас есть, есть желание выступить, высказать свое мнение об этом, то не стесняйтесь, готовьте речь, у вас, скорее всего, будет такая возможность. Ну, я говорю, скорее всего, потому что вдруг слишком много желающих, да, будет. А так вот этим слово всем и каждому. Нам не важно, какие политические взгляды а, сейчас здесь исповедуются, да? Вы не исповедуемся, что Да, то взгляды. Нам главное, чтобы вы поддерживая то, что это не страны, чтобы вы были правы. Если это так, то мы с вами сегодня в этом вопросе. А, по поводу временных рекламентов, а, ну, мы не будем прям жестко какие-то ограничения, да, то есть, там, а, но, пожалуйста, да, если есть понимание, ну, 10-15 лет больше, да, то Старайтесь, чтобы было кратко э, по делу и в рамках поездки. Я за собой оставляю право привлечь выступающего, э, но ну, надеюсь, что вот. а Сейчас я хотел бы пригласить на сцену первого выступающего. Это Денис Радченко, гражданский активист. Давайте поплавим. Thank <laughs> you. Информагент Сидаков, можно у вас вопросы задать на камеру? Спасибо. Здравствуйте, информагент Сидаков, можно задать вопрос на камеру? Вы агент? Информагент Сидаков. Я не знаю такой агента. Я тоже. Спасибо. Здравствуйте, Здравствуйте. информагентство можно задать И вопрос? И еще Информагентство задать вопрос можно, можно на камеру? Uh. Спасибо. Uh. Uh. Здравствуйте, информагентство. Тыдако. Вопрос на камеру, можно задать? Нет, нет. Спасибо. Время Я думаю, что в отношении я думаю, что в системы, не времени, как в этом году там. не писали. Здравствуйте, информагентство «Закон», можно вопрос задать на, на камеру? Давайте. А давайте, мне пофиг. <laughs> а вы почему пришли на митинг? Потому что мы против повышения пенсионного возраста. Как вы думаете, митинг вопрос решит? Я нет. думаю, нет. Я, вы, я вы, скажите, думаю что один нет, но если их будет несколько, то, наверное, да. Если будут в разных городах, если будут активные, это, по крайней мере, покажет позицию народа. Да. К принимаемым решениям. Вопрос у нас э, только в одном. У нас правительство очень сильно оторвалось от реалий. Пора вернуться на землю, ребята. Нет. Родной правительство на другой планете живет. А какие, как можно вопрос решить? Ну, Во-первых, наверное, есть другие способы более эффективно использования средств и так далее которые государству должно прежде всего заняться. То есть оно сейчас просто не стало ничего менять в том, как устроена наша экономика, как устроено государственное управление. Он просто тупо перекладывает эти вещи на плечи граждан. Пусть сперва поскребут по сути более эффективно тратить средства. И тогда, наверное, появятся деньги для того, чтобы платить пенсионерам и так далее. У нас есть резервный фонд, у нас богатство, да, у нас есть, есть... У нас есть слишком писать. много того куда взять. ВНП, Почему он... надо было залезть в карманы, а, мало того, что активных, не сильно богатых граждан. Это первый момент. А ну, во-вторых, собственно говоря, мы чем виноваты, что у вас такая коррупция? Да. Давайте для начала закроем этот вопрос с потом закроются автоматом все остальные вопросы. А не в, не в системе виноват, что у нас коррупция? Нет, ну это понятно, что эта система виновата, наверное. Формация, данная формация. У нас, я думаю, что, знаете, говорю, в какой-то момент... Для любых узелков, когда люди отрываются от земли. Вот как только немножечко они начнут, а, наши депутаты, наши правительство, я не про чиновников, это все таки как бы нижний ряд. Я конкретно про руководящий слой населения. А, когда они немножечко начнут жить той жизнью, которая живет большая часть страны, все вернется, я думаю, на круги своя. Мы вместе начинали. Тысячные года были нормальные для всей страны. А сейчас начали болты затягивать, и уже болты не на животах, а уже вот здесь. Еще немножечко просто руководить будет некем. об этом тоже надо слушать. Спасибо большое. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, для чего вы пришли на этот митинг? Здравствуйте. Ну, как, мне просто интересно было посмотреть, что вообще, что вообще будет тут. Ну и, конечно, пенсионная реформа, которая вот принята. Мне не нравится такое. Там, такие наши, как бы сказать, нашего там, правительства, Путина, все эти их идеи и замыслы. Вот, поэтому, поэтому я и пришел. А Навального поддерживаете? Ну, как сказать, Блин, вот не знаю даже, сейчас насчет Навального, тоже какой-то непростой человек, вот и, ну, наверное, нет, наверное, как бы не сказать, что прям поддерживаю, но с другой стороны, альтернативы нет никакой, выходит, вот, кроме него. А как вы считаете дело вообще в человеке? Вот если мы сейчас заменим Путина там или кого-нибудь другого нет, человека? Нет, дело в системе как бы. Ну Путин-то, наверное, сам по себе. Ну нет, конечно, Путина бы тоже поменять, наверное, было бы неплохо. Но в целом, в целом, конечно, именно если просто вот убрать его и кого-другого то другого поставить, я думаю, что мало что изменится. Вот, на самом деле. А система какая сейчас у нас? Как называется? Ну, я сказал бы, загнивающая система Загнивающая, а называется она капитализм В курсе, да? Ну, не, но это да А вот отрицательные признаки капитализма вы знаете какие, да? Ну... Для нас вот именно, как наемных работников ну как, ну-ка давайте скажите. А вот на, а вы в курсе, что у нас отчуждают часть нашего труда, да? А, ну нет, ну это понятно все, да. Как бы... Работодатель решает, сколько нам платить зарплату. Ну да, ну не, ну это все, да, это с, такое, это сразу видно. Ну, в смысле, это понятно, да? Ну, вы за эту общественную экономическую формацию ну, или против? Нет, ну нет, конечно, конечно, нет. Но... А какая альтернатива есть? Вот мы за социализм, например. Ну, социализм неплохо, но видите, как там пытались же тоже как-то построить, но что-то вот... Ну, вот как китайская, наверное, да, это вот в Китае там что у них сейчас тоже получается? Китай капитализм сейчас. Тоже? Несмотря на то, что это коммунистическая партия, но у них капитализм. У них олигархи есть. А, ну, там что, их так много, как у нас, или... Не ну, люди, ну, не, ну люди вот просто там простые китайцы, они же по идее, наверное, как, ну хотя они там, конечно, много работают тоже, вот, но ну, живут вроде как они там неплохо. Нет, я понимаю ваш страх, вы думаете, что это некие вот шаблонное мышление, некие, некие репрессии сейчас появится вот это тут вот, какое-то ограничение, плановая экономика, это все приведет к каким-то вот ограничениям в потреблении, возможно, да? Вы этого боитесь? И потрясения какие-то, да? Я, просто, я прям боюсь, но, но в принципе, ну как, ну смотрите, как вот можно построить социализм вот сейчас, например, в России, как вот вы это видите? Социализм не строй. Он провозглашается актом отмены частной собственности на средства производства То есть у нас сейчас есть частная собственность Это какие-то вот, абстрактно это завод, грубо говоря, да, которым владеет некий собственник, капиталист Вот если мы этого, он не просто владеет, он же забирает прибыль себе в карман Огромную причем, вот я могу вам сказать в Энгельсе на сигнале, да, ну, да 500 знаю. миллионов забирает себе. Ого. Это практически зарплата всех его наемных работников, есть, вы представляете, ну, за год. Да, ну, да, я... <laughs> вот, Конечно. вот если мы его убираем и эти 500 миллионов направляем не, может быть и не на зарплату, но на строительство дорог, на, стро... на детские сады, на строительство не, школ, да. облагораживание там и все прочее, да, на строительство еще одного завода возможности нам требуется, да. да? Не разбазаривание вот этого И попытка импортозамещать А именно им непосредственное импортозамещение О, ну это Вот это же правильно? Да, я согласен, но просто Блин, ну как как как все это сделать-то? Все равно А вот смотрите, нас 95% наемных работников в стране Вы в курсе? И 5% этих угнетателей Ну да, наверное, примерно так оно и есть И почему мы 95% Вот представьте, 95 человек стоит И против них 5 человек Да, у них есть оружие, возможно Возможно, у них там есть войска какие-то, да за них. Но это всего лишь 5%. Да, согласен с вами. Ну, вот как-то... Какие вот у вас... А должна быть сначала коммунистическая партия создана. Возвращена обратно, получается, или как? Ну, то есть, заново. Сейчас же есть партия КПРФ? Она... Нет, это не коммунистическая. Партия. Это встроенная буржуазная партия, она встроена в систему абсолютно. А мы только создаем ее. Мы создаем партию коммунистическую именно вот из коммунистов, то есть из людей, которые стремятся к отмене частной собственности к, к социалистической революции собственность? Или как? Сразу полностью не получится, скорее всего да, ну вот, Сразу и, полностью там, Нет, Это есть личная собственность, а есть частная Частная собственность, это имеется в виду именно средства производства а, То есть, то вы имеете в виду получение да, прибыли за счет этой эксплуатации а, вот, как, ну да, да, как. вот это запретить надо ну да, было бы, конечно, неплохо, наверное. Но... Ну, есть определенные механизмы, то есть, как это все сделать. Но ну, мы вам вот визиточку дадим, ну, у вас, Григорий. У вас есть план, да, некий? Есть. Мы с вами поделимся да, и планом, да. и всем. А -а -а, спасибо. Я, вот, товарищ, да, да, -да, -да. Там... Да, -да, -да. Ну, да. Будем рады увидеть вас. Хорошо, всем. Здравствуйте, информагентство «Ледокол». А, скажите, общее впечатление от митинга? Ну, очень хорошее впечатление. Мне понравилось прям, ну, как сказать... Может, было получше, но меня, меня это устраивает, в принципе, что люди не спят, они проснулись, вот, что они думают о своем будущем и хотят как-то на это повлиять, как мне кажется. А вы каких-нибудь результатов ждете от митинга вообще? Ну, ну, результат, он промежуточный, как тут уже было сказано. То есть это какой-то этап, этап за этапом, и мы, мы придем к чему-то обязательно. Я верю в это. А, а как по-другому? А какое, к чему именно? К смене власти. В а, законном путем. А что вы имеете в виду под сменой власти? Это mm -hmm. смена конкретных людей? Mm -hmm. Или и смена си системы? Смена вообще? системы. А, ну и людей тоже. А смена системы вы что имеете в виду? Ну, смена системы... Ага. Сейчас какая-то система, как ее назвать? Mm -hmm. Олигархический капитализм, в общем-то. Он, он, он дикий, неуправляемый и а, стоит в стороне от законов. То есть от, как бы от, от цивилизации вообще он ушел куда-то в сторону и существует ради себя, а не ради всех нас, которые тут живут. То есть нас не замечают почему-то, почему то понятно. А вот вы сказали, от, от законов отошел, да? А законы кто пишет, как вы думаете? Законы пишут специальные люди, комитеты, и принимает их у нас... В чьих интересах, имею в виду? А, в чьих интересах? В интересах граждан должно быть. Но у должно. нас Дума, она неуправляема. Сами знаете, сколько там а, членов... А, она управляема, но не нами. Но не нами, да. Хорошо, хорошо вы заметили. А как сделать, чтобы нами была управляема? И не Дума, возможно, а нам, вообще власть нам, нам нужно просто, чтобы была реальная обратная связь. Сейчас пока ее нет, сейчас идет какой-то вот это вот... Мафиозная спайка вот этих всех законодательной власти, всех общем, ну, систем власти. Понимаете, мы не можем их пробить. И они упрямо держатся за свое, за... за что они держатся? За вот это вот, за прошлое фактически, за, за этот феодализм, за эту дикость. Ведь, ведь свобода – это самая великая идея. Свобода и ответственность. Вы за либеральные идеи, да? Я скорее за свободу. Но... А... Либеральная сейчас окраска такая, не очень такая, позитивная, поэтому я буду избегать этого нет, слова. Нет, понятно. <св> <св> <св> <св> а, вот понимаете, свобода – это понятие такое, немножко каверзное. Вот не может быть свободы от общества. Вы в курсе, да? Ну... <св> вот если вы находитесь в обществе, вы не можете быть от него свободной. А, свобода должна быть из избирательной, мне кажется, а не, не, не максимальной везде. Она, она должна быть по уму. Вот здесь нужна свобода, значит нужна. Где-то нужна свобода самоограничения. Это тоже свобода, понимаете? Вот кто-то должен это решать, не кажется, нет? Это должны решать люди с большим авторитетом, вот, которые э, идут от народа. Может быть, те же депутаты, какие-то там избранные, я не знаю, там как их назвать, ну, старейшины или как Offenbar. Вот в ну, вашей речи много слов «должно быть», должно", «может», recollect". «должно» и так далее. <Tasman> а каким образом это произойдет? У вас механизм есть в голове? Механизмы, опять же, через что? Через народное возлияние, то есть, как сказать... То есть, походили на митинги, они на нас внимание обратили, да? И есть что-то изменилось? Понимаете, это должен быть нарастающий протест это должен быть снежный ком иначе то есть все-таки куб типа типа ну, это типа переворот это не то что переворот я назвал бы это качественным скачком а революции да? но тогда качественный да. скачок это смена общественно-экономической формации должна произойти смена а... то есть не обязательно сейчас у нас капитализм а должно быть нет я в принципе за то что капитализм то остался но с человеческим лицом а не с, вот, с таким зверским лицом, Это mm -hmm. сказать, Вот смотрите. олигархов. Да, сейчас да. у власти находятся, ну, пускай крупные капиталисты, вы их называете олигархами, да. то же самое, все. Да, да, да. Они имеют частную собственность в своих руках, крупную. Они mm. за счет этой собственности получают огромную прибыль. Вот каким образом мы сейчас возьмем и отберем у них эту прибыль? Mm. Вот, мы отобрать вот мы не вот сможем. Не мы сможем лишь только воздействовать на них нашим протестом. Понимаете? Вот и все. А вы думаете, они на нас внимание обратят? Пока Нет. А ну, когда обратят? Ну, когда мы проснемся все, когда мы перестанем там валяться по койкам, по диванам. И все выйдем. Сидеть и, и просто пить тупо. Вот. Выйдем в конце концов в пределе в каком-то, я думаю, так, да. Вот смотрите, мы все вышли, допустим, да. да? И, ну, пускай представим себе гипотетически, что нету олигархов. Нету, не стало олигархов. Угу. А капиталисты остались. Остались, да? Капитализм это ну, он может быть иметь разные мелкие, формы. И средние... Это акционеры. Мы должны быть собственниками. Дотой мы земле... должны быть собственниками. Вот да, именно. Мы вот я быть. к этому вас и веду. Что мы, мы должны. Я уже а пришел. мы кто? Мы наемные работники. А почему? А, нет? нет вы... Сейчас да. Мы наемные работники, сейчас, да, которые как... не обладают частной собственностью ну, на средства нет, производства. Нет, не обладают, и нет. нас грабят эти самые капиталисты. Вот я про что вам и говорю. В общем, да. Они нас грабят, вы они отчудают. Они не имеют права, или нет? нет? вот я и говорю, что несправедливо они поступают с нами. Они отчуждают наш труд, мы трудимся. Угу. А они в этой в прибыли, в этот труд наш да, заключен, да. они его просто забирают себе в карман, они могут даже не работать директорами там, замами и прочими, они могут сидеть, грубо говоря, у себя в доме и считать брыши. Вот этот строй несправедлив. Не вот. Я согласен. И мы сторонники того, что этот строй необходимо менять. Но Вы менять да, менять не просто на какую-то абстракцию, где все будут добрые пушисты пушистые, а на коммунизм. Вот в чем дело. Подождите, вот коммунизм это и есть абстракция, вот с моей точки зрения. Ага. Потому что ну, мы, мы жили при соответствующем обществе, если вы были молодые очень, то, в принципе, я видел, что такое коммунизм, э, вот, made in USSR. А вы знаете, это, что не было коммунизма это... тогда? Ну. Вот по факту не было. Была компартия, которая строила коммунизм, понимаете? Она не всегда его строила. Но не построили. Спрашивается, а почему они не построили? Потому что перестали строить. После смерти Сталина они перестали строить коммунистические тенденции. Конечно. А, а может быть коммунизм а, приш, Пришел, четвике вообще-то? система? Был социализм у нас. Вот, до 1953 -го года был социализм. Потом этот социализм, коммунистические тенденции потихоньку стали уходить. И стали приходить капиталистические. Какие конкретно... А какие капиталистические стали приходить? Ну реформы определенные происходили в экономике. Это... При Хрущеве это МТС передали... Вы в курсе, да, что МТС передали колхозам? Были сначала МТС, это отдельные социалистические предприятия, а потом их передали. Казалось бы, ерунда какая-то, мелочь, что-то там передали. А на самом деле колхозы не могли тянуть МТС. МТС – это главный механик, инженеры, это механики, это техника сложнейшая. И это все передали просто в собственность колхозам. Как хотите, так с этим. Конечно же, колхозы, которые до этого приносили прибыль, стали убыточными. Это первый удар был по социалистической экономике при Хрущеве. Потом пришел Брежнев, и при нем Косыгин, знаете, да, такого? Да. Ввел понятие прибыль и рентабельность на отдельно взятом предприятии. До этого на социалистическом предприятии такого понятия не было. А в общем-то это, это нужные показатели, понимаете, нужные. А другое дело, как к этому относиться? А для чего они нужны? Как? Для того, чтобы было видно эффективность каждого предприятия. Иначе мы просто а почему нельзя оценивать бы. эффективность по Очень производству, много. по объему выпущенной продукции? Почему нельзя? Вот вы произвели необходимое количество продукции разного ассортимента, широчайшего. Причем до этого, до этой реформы, был широчайший ассортимент. А потом он стал невыгодно производить широчайший ассортимент. Потому что нужна была прибыль. И план переуполнять стал невыгодно, ну, Потому что нет. опять же нужна была прибыль. Одно дело количество, другое качество. У нас качество всегда хромало. Поэтому дело, дело сложнее, чем вы представляете себе. У нас должна быть должен быть план был по реализации, понимаете, а не по выпуску и вот этих вот дверь каких-то ненужных план кровати и прочего. Понимаете, эти планы, они, конечно, корректировались но очень-очень как это. Так сказать без обратной связи да ну, имейте виду? не очень они, качественно они, корректировали. Они, они корректировали. знаете почему медленно, они корректировали? медленно корректировали потому все. что они корректировались неправильно я вам могу сказать до 53 года по одной схеме точнее не до 53 года до косыгина по одной схеме а при косыгине и после по другой приезжали директора в москву приносили взяточки поправьте план нам вот вот этот ассортимент убрать вот этот добавить а вот это вообще не надо и вот это уменьшите цифры вот вам что нужно. Понимаете? То есть план корректировался наверху с помощью этих директоров, которые уже почуяли запах частной собственности и готовы были уже в нее вцепиться зубами и вцепились в 80-х годах. Горбачев уже им это все просто раздал. Он был утилизатором социалистической экономики. Мне кажется, что здесь у нас вообще самое больное место это монополизм в нашей системе. Монополизм а монополизм неизбежен. На истину, монополизм в производстве. Капитализм. Я, например, не сторонник монополизма и не думаю, что вот возвращение к Сталину нас вырвет из этой какой-то ямы экономической. Это мы опять будем солдаты этой системы. Нет, к Сталину уже вернуться Без, нельзя. Бесправные причем. Это будет засилье идеологии, естественно. Мы видим сейчас на этой системе вот это все. Она, mm. это, это, кстати, какой-то псевдо-возврат к социализму вы не находите. Вот Конечно. Это, вот это путинизм. А сейчас нет. Социализма мы сейчас не капли только нет. с другим знаком. А, с другим Понимаете? знаком может да, быть. Да, с минусом большим. Но просто сейчас не социализм, а капитализм. Вот и все. Со всеми минусами а, вы и знаете, прочим. что социализм как таковой — это просто это, система монополистического капитализма. Очень сильно монополистического. Вот и все. И, и, и также все это работает по закону стоимости. Извините, угу. мы, мы должны были в той системе, как и в этой, получать прибыль за счет чего? На за внеш... счет чего в глобальном? Нет, глобально Правильно? государство, государство Советский Союз должно было получать прибыль за счет внешней торговли, естественно. А внутри не должно? А внутри? То есть главное предприятие Нет. не должно быть рентабельным? А если Секунду. убытков больше? А внутри не считали прибыль и рентабельность. Вот я вам говорю Поэтому про это. это и есть безхозяйственность. Нет, это не безхозяйственность. Да? Это обеспечение потребностей населения непосредственно называется. То есть вот зачем? Вот мы, например, живем в одной семье с вами, да? А вы работаете там, я работаю, мы приносим все в один котел. Нам не важно, откуда эти деньги взялись. Нам главное накормить детей. Это слишком роскошно для, для государства, для города. Понимаете? Когда не считаемся с затратами, мы живем из-за за своих вот ресурсов и просто их хищнические расходы. Мы не думаем о, об издержках. Почему? Куда мы придем? А как же, же понятие производительность духов? труда? Производительность труда, вы вот забывайте да понять. Как вещь, можно больше за единицу понимаете? времени продукции да. произвести? Как можно больше? А, если, а она нужна или нет? Согласно вот плану. А, а вы плана? знаете, что Госплан был научной организацией до вот этих вот всех реформаторов? Он был научной организацией знаю, и на конечно. научной основе вымерял, сколько чего нужно производить для людей. Вы знаете, что ассортимент в магазинах сейчас позавидуем. Сейчас позавидуем я, тому ассортименту. Я жил при социализме. До 1953 -го года вы а, же не жили. Я не жил. Люди, которые жили при Сталине, заходили в магазин и говорят, селедки только 20 сортов. Селедки. А вы говорите, нет изобилия. Зато у нас крестьянство... Было в вот перед вами положении. оппонент да. тоже самое про крестьян говорил тоже опять же да. крестьянам опять колхозника крестьян, да? нет а вот, вы, вот вы знаете жил, вы в Саратовской области давно живете я давно живу вот вы, вы слышали может быть историю с Саратовской области проходили что у нас колхозник один в Саратовской области подарил или штурмовик или истребитель не буду сейчас браться во время не Великой войны. Отечественной войны да а еще а, знаете, а еще называет? танки я знаю я вот. был в музее а потому что он а, был пасечник что... Да. Ну, не важно. Да? Не важно. Но только он мог это сделать, больше не... Да. Никто. Так поэтому и не каждый дарил, конечно. Но деньги были у колхозников. Деньги Скорее были. Скорее, исключение. Не за еду работали, по крайней мере. Ну, на одной меде тоже столько не заработаешь, согласитесь. У колхозника было три источника дохода. Первое, это непосредственно за трудодни. Второе, это с огорода, то, что... Мог продать там на колхозном рынке, да? И третье, тоже мог продать на колхозном рынке то, что ему распределяли от после сдачи государству. То есть три источника дохода. И вы считаете, что ни один источников дохода не работал, знаете, да? Знаете, что убил эту систему? Это вот эти низкие цены, которые создали в конечном итоге дефицит. Низкие цены, они не смогли соответствовать вот, Низкие ну, цены не могли создать дефицит не, Дело низкие, в том, что Советский Союз был разный Вот одно дело при Сталине, да, до 1953 года И, и по инерции, кстати, еще, по-моему, пару лет Я вот не, буду, не беру сейчас Цены уменьшались Вы в курсе, да, что каждый, ну, может, слышали Что каждый год проходила инвентаризация И процентов на 10, на 15 Производитель не получал прибыли из-за этого, понимаете? Прибыли не было еще тогда понятия да есть это это оно глубоко понятие к... прибыли тогда не было тогда считали его просто план не выводили вот в люди понимаете она оно было деньги были это просто для того номинально чтобы... да чисто номинально деньги были для и того пришел. чтобы ну просто грубо говоря чтобы вы не пришли и не нахапали деньги для распределения необходимы были чтобы ограничить система мне не нравится мне эта система никак не нравится. Я, это, я не знаю. Вы мне сейчас говорите о том, что она как-то хороша с вашей точки зрения. Нет, она может быть. Вот та система представили, она может быть и не идеальна, но да. она могу точно сказать, гораздо более справедлива, ну, чем нынешняя. А какие цивилизованные страны? Понимаете, мы должны. А какие? Ну, те страны, которые вот в Европе хотя бы. А Европа, Америка, ну, да, Швеция. Нам, нам далеко до нее. Да. А, а почему а, они а так хорошо живут? Желание. Вы знаете? Нужно желание. Вы знаете, почему они так хорошо живут? Потому, что и почему не было тоже революции? есть стра страны, как в Африке, в Южной Америке, в Латинской Америке, которые не так хорошо живут, почему-то, тоже при капитализме. Они, ну, у них и хороший везде. уровень за то, что они почему? берут хороший кредит и не возвращают. Нет, почему Это эти один страны Европа с Америкой живут именно так хорошо? Потому что, Потому что они долгое время грабили другие страны. Долгое время у них были колонии. Ну хорошо. Америка да, была гегемоном, и сейчас гегемоном остается, печатает деньги распоряд... для всего это, мира. Это ну как можно их если ты главный ну, игрок Германия на мировой. германии хорошо живет. Отлично. А ее вписали. И, и другие страны. Фрг это вспомните. План Маршала. Ее же вписали в эту систему. Писали. И причем сделали из ФРГ сделали витрину для ГДР и для всего Советского Союза. Шо смотрите, как можно хорошо жить при капитализме. Это же вливание огромное. Южно, не... Из Южной Кореи сделали такую же витрину для Северной. Тоже смотрите, как отлично живется при капитализме. И Хорошо. забывая о том, что Здесь еще есть сто, столько стран, где живется капитализм плохо. Это хороший автомобиль, где все работает. У нас, Нет. когда взяли капитализм, ничего мы, не работает, у нас где работает. Забыли, вот мы выходим на митинги. Вот за... послушайте, наш автомобиль забыли заправить бензином, и у них у нас всего два колеса или три. И руля нету. И нам говорят, это капитализм. Но это не капитализм. Почему? А потому что он не работает, а не достроен. Ч... А признаки капитализма какие главные? Ну, вы знаете. Есть частное собственность, собственность, на средства производства, да. да. Есть разделение капиталистического труда. То есть есть, э, капит... есть капиталисты, есть наемные работники. Вот главный признак. Капиталистические отношения, по сути. Ну... Мы можем, У нас они есть. Наемные работники, быть акционерами. Это, ну, это бывает. Нам это, это не бывает. Это Туда и обратно. Вот Бывают это, и капиталисты, наемными работниками, директорами насосных производств. Например. На ну, это были распределены. Я говорю про главный признак, существенный. Я знаю этот признак. Это, это капиталистические отношения, капиталистическое а. производство. Нам нужно через него пройти, понимаете? Оно есть же, извините. Понимаете. То есть оно же есть. Значит, у нас капитализм. Вот как, как нас, бы его ни называли... У нас недоделанный капитализм. Вы, вы понимаете, недоделанный. А вот чтобы был как. доделанный, что а нужно его сделать? Его нужно шлифовать вот, вот в этих а отношениях. А кто будет шлифовать? Ну, кто? Если у власти денежные мешки находятся. И будут находиться. Мы с вами, в конце концов, А как мы можем повлиять? Через хороших специалистов, через поколения, через понимание, в конце концов. Мы будем говорить, да? Не грабьте нас, пожалуйста Ой, Ну, сейчас ну... Тут мы говорим вроде. Ну, ты что вмешиваешься в есть, есть еще, если минутка, пожалуйста Если нет, <с мы вас не держим Спасибо большое То есть, про что мы говорили Ну, капитализм у нас есть И будет А насчет социализма Я не уверен Не уверен Что он вернется Я, конечно, люблю коммунистов Вот этих, но не тех Сейчас хорошие парни ну, я что честно говоря, не, не уверен, конечно, а, что у Спасибо все большое. Визиточку возьмите ну, нашу. Вместе с нами, с партией свободных людей, я думаю, у нас много получится. Ага, на ну, этой спасибо большое. Ноте я с вами прощаюсь. Здравствуйте, информагентство Ледокол. Скажите, пожалуйста, а на митинге ходите по пенсионной реформе? Я очень хотел бы на него попасть, но, к сожалению, я не мог. Я в это время работал. А вот сегодня был митинг Навального. Вы бы пошли на него? Если бы знал, то пошел бы. А какие лозунги или какие-то, может быть, что вас туда привлекло бы? Меня привлекла сама личность Навального, в принципе. То есть мне интересно, о чем он бы рассказывал на данном митинге, какие бы вопросы он рассматривал и чем бы он вообще занимался. Ну, если личность интересна, то надо к нему ехать, просто с ним здороваться и сидеть, беседовать за чашкой чая. А как политик? Как политик он все-таки, ну... Он, по крайней мере, как мне кажется, говорит он правильные вещи, но пока что он их только говорит. То есть до действий, я не знаю, дойдет у него, не дойдет, опять же. А действия какие? То есть надо поменять Путина на Навального? Ну, что он должен сделать? Ну, как бы он должен выиграть выборы, я думаю, если он что-то хочет все-таки сделать. Так, а если выборы куплены все? Ну, покупать... Никак не прийти ему, да? Ну, покупать ему как-то тоже надо. Ну, предположим, что он бы победил на выборах и стал бы там кем-то президентом, премьер-министром, неважно. Что бы он сделал? Вот, как человек, я не знаю, как политик? Ну, я думаю, он бы все-таки занялся в первую очередь коррупционным вопросом, как политик, я надеюсь, все-таки на это. Также он бы занялся облагораживанием России. Я так думаю. Я имею в виду не в плане смысла на мировом уровне, а на элементарно бытовом. То есть он бы, я думаю, все-таки он бы постарался как-то сделать дороги. А нынешним политикам что-то мешает? Нынешним политикам, к сожалению, мешает их жадность. У Навального нет этого качества, да? Жадности, вы имеете в виду? Я думаю, ну, я хотя бы, по крайней мере, надеюсь, что нет. Надежда. Надежда хотя бы какая-то, да. А вот посмотрите, он стал каким-то руководителем, а аппарат-то весь остался. Система осталась. Да, к сожалению, это так. И там тоже все жадные. У него в аппарате. Нет, имеете... Вот в этом, который сейчас существует. А, там все жадные, да, не только один Путин. Да, да, конечно, конечно. Ну, Теория то, жадна. то есть мы пришли к логическому выводу, что если мы поставим Навального, ничего не изменится. Абсолютно. Ну, а если он будет идти против тех людей, которые руководят страной, да, это денежные мешки, олигархи, то я думаю и Навального не станет. Как вы считаете? Ну, я с вами соглашусь, наверное, что да, его все-таки уберут эти же самые чиновники, олигархи. Не получится у него ничего. Ну, я вам могу больше сказать. Царей убирали. Да, не то, что да, президента. Да, это уже вообще согласен, не проблема. Я с вами согласен. Вот. А система сейчас какая у нас? Общественно-экономическая формация. Может быть. Общественно-экономическая формация. Капитализм. Да, вот. да, да, да. да, А характерный признак капитализма – это эксплуатация человека-человеком. Да. Это отчуждение прибавочного труда. Вот вы где работаете? Я работаю в Центре адаптации и реабилитации инвалидов. А? Наемным работником, правильно? Ну, юрисконсульт, да. да вы работник. получаете зарплату как да, наемный работник. Да, да. Вот. Часть вашей зарплаты отчуждает работодатель, будь то это государство или частное лицо. И ложит ее. Возможно, некоторые тратят это на благое дело, на развитие, там чего-то. Но в основном он имеет право себе положить это все в карман. А вам выплачивают ту зарплату, которая якобы оценивает ваш труд. Вот это, я считаю, и мы вообще считаем это несправедливо. А вы как считаете? Ну, я с вами соглашусь, что да, отчасти это несправедливо. Но с другой стороны, опять же, то есть я наблюдаю изменения в этом центре, то есть... Я был там, как бы до этого. Ну, до личностный того, как я, рост вот какой-то. Личностный рост очень хорошо происходит. То есть, да, там как бы не очень плохо. Угу. Там занимаются именно. То есть, люди тем, то, что помогают инвалидам. Да, это, это, и, это. И в смысле я не вижу того. Зарплата что... выросла? Зарплата растет, да, да потихонечку, помаленечку. Вот. То есть. Зарплата у вас растет? Это государственная организация? Нет, нет. Зарплата у вас растет? А нет, государственная, государственная автономная. Даже не важно, пускай государственная. Я тоже в автономном. Только потому, что есть прибыль, с которой эту зарплату можно выплачивать. Если ее не станет, я вас уверяю, начнутся сокращения штатов сразу же Но и сокращение зарплат. Это естественно. Может быть, вы слышали, по крайней мере, в других организациях такое происходит. Да. Вот. Поэтому никакого доверия, собственно, вот по крайней мере у меня к капиталистам нет. А вы сами каких вообще взглядов придерживаетесь? Мы придерживаемся коммунистических взглядов. Uh -huh. Когда эксплуатации человека человеком нет. Mm -hmm. То есть сами трудящиеся Вы, я так понимаю, партия коммунисты. КПРФ? Нет, от, мы не от, КПРФ, мы а, коммунисты КПРФ, слава мы, слава С, мы союз коммунистов Все, отлично вот это, Нет, меня уже обнадеживает. вот это меня уже обнадеживает То есть мы трудящиеся Свой труд Должны тратить на себя То есть на наше общество, на развитие какое-то А не в карман капиталистам Которые это, эти деньги вывезут куда-то за рубеж И там потратят Реализуют. на кого-то Вот, чтобы это реализовать а, Необходима революция социалистическая. Ну, да, Сами они не отдадут. Все, все к этому плавно идет. Да, сами в они время. собственность частную не отдадут. Все это а плавно, вот, на мой взгляд, уже как бы к этому уже приходит: то, что может уже начаться что-то подобной ну, Революционная ситуация должна сначала начаться. Но нужен субъект коммунистическая партия. Вот мы эту фар партию сейчас формируем. Угу. Вот. вот сейчас вам дадут визиточку. Собственно, заходите на канал, смотрите наши материалы, угу. задавайте вопросы на Отлично. почту, если какие-то требуются разъяснения нашей позиции. И вступайте в наши ряды. Спасибо большое. Боритесь с нами Спасибо за лучшее большое. будущее. Спасибо большое.